Всем привет, с вами Иван Самусевич и Адва Hunter. Я очень рад всегда записывать видео, какие-то материалы, что-то, что может другим людям помочь разобраться, найти ответы на какие-то вопросы. Я рад поделиться тем, что узнал за последние два года, узнаю за последние пять месяцев, открываю, и теми возможностями, которые... У меня сейчас есть. Я очень многое поменял в своей жизни, когда стал больше задумываться над тем, что происходит, почему люди себя ведут так или иначе, почему кто-то на себя берет очень большую ответственность не только за членов своей семьи, а за десятки, сотни, тысячи, иногда миллионы жизни. Одним из таких людей, я считаю, является Анатолий Эдуардович Юницкий, который создал проект Skyway, который посвятил этому значительную часть своей жизни, практически всю жизнь, как, после того, как родилась эта идея. Он идет к воплощению этой мечты. И э, это огромная ответственность который он взял на себя Она влияет на, и повлияет, и изменит жизни Миллионов, наверное, и миллиардов людей Таких примеров в истории было очень много Но каждый из них Отличается друг от друга Это обычные люди которые хотят что-то поменять, которые хотят чем-то поделиться, помочь другим людям. Одним из таких людей, я откровенно искренне считаю, является Дмитрий Слюсар, с которым я познакомился чуть меньше, чем два года назад. ха. Я познакомился с ним в его видео ровно два года назад. И это знакомство, оно... Знакомство через видеоролик, который создал этот человек, оно позволило мне принять конкретные решения, которые уже начали менять мою жизнь. Потом я познакомился с ним лично, потому что увидел творческий потенциал, увидел желание помогать другим людям и брать на себя ответственность. Месяц назад я стал обладателем уникального бизнес-приложения, автором-разработчиком, которого является Дмитрий Слюсер. И он воплотил свою идею с командой людей, единомышленников, которые его поддерживают, которым он доверяет, которые ему доверяют, из-за которых он тоже взял на себя ответственность за все это. Я уверен, что результат этого проекта, этого приложения, он будет оценен немножко позже, он будет оценен всеми людьми через 10-15 лет, которые будут передвигаться, пользоваться услугами транспортной системы SkyWay, а те люди, которые смотрят немножко вперед и сейчас помогают помогают открывать глаза, помогают делиться информацией, они являются обладателями этого приложения я вхожу в их число. Что я могу сказать? Это очень сложно осознать вообще, что такое отвечать за, за что-то глобальное. Я сейчас точно так же несу ответственность за те материалы, которые я создаю и которые предоставляю, чтобы люди могли их посмотреть. И я тоже несу за это ответственность. Я это делаю осознанно. И я хочу нести эту ответственность, потому что я уверен, что люди, которым даешь варианты выбора, они его сделают сами. А ты можешь как-то помочь или добавить еще один вариант. Мы в детстве любили превращаться в разных героев. Кто-то в рыцарей, кто-то по похоже... Кто-то в рыцарей, кто-то в супергероев. Кто-то в добрых в первоклассных полицейских, которые охраняли. Кто-то в охотников, наподобие Рубин Гуда. И мне сейчас очень нравится называть себя охотником. Я охочусь за будущим городов. Я охочусь за эмоциями людей. Я охочусь за своей фантазией. Потому что она может меняться очень быстро. Каждую секунду. Я думаю, что у многих творческих людей такие чувства есть, когда они создают картину, создают какой-то фильм, пишут песню, пишут стихи, когда идет поток, и когда я превращаюсь в охотника, очень сложно остановиться, останавливает только ресурс устройства, с которым ты работаешь, а время изменяется. Очень сложно будет понять, о чем я сейчас говорю, пока вы этого не увидите. Но всему свое время. И мы делаем все для этого. Чтобы вы могли увидеть, что происходит в этом мире, какие открываются возможности для каждого человека. Я обрел новых друзей. И я сейчас говорю об этом прямо и откровенно, что я чувствую этих людей своими друзьями. Я с ними мог не видеться вживую. Мы общаемся только через переписку в интернете, я вижу ролики, которые они делают, они видят какие-то мои работы. Но по духу, по той энергетике, я вижу, что... Мы друзья, даже на расстоянии, и мы будем поддерживать друг друга в сложных ситуациях и в этой работе. Мы делаем одно дело. Очень сложно оценить потенциал и что будет происходить, предвидеть полностью на сто процентов я скажу одно проехав за две недели более чем десяток городов крупных городов украины россии беларуси когда я становился охотником, рядом находились люди, и они смотрели, или случайно наблюдали за моей работой, то боковым зрением было видно, что они останавливались, и им было интересно, что происходит. Кто-то становился за спиной, и с широко открытыми глазами наблюдал, он забывал, куда шел. Потом задавал, конечно, какие-то вопросы, становилось интересно, а что это такое, а когда, где, а почему. А когда людям даешь возможность самим почувствовать и самим на несколько секунд стать стать одним шагом в будущее, да, одной ногой в будущее, перенестись на две, на несколько секунд, то ощущение и реакция этих людей, она была уникальна, ее очень сложно передать словами. Я уверен, что они запомнили эти моменты на всю жизнь. Многие мечтали создать машину времени. И сейчас мечтают. И я думаю, всю жизнь будут направлены на это определенные умы, определенные ресурсы человечества. Но сейчас у меня в руках машина времени. Я могу заглядывать в будущее городов, со своим видением, так как я вижу это, находясь в определенном моменте, в определенном месте. И это классно. И это могут видеть другие люди. Вы бы хотели кому-то показать будущее? Хорошее. Светлое. когда оно решает проблемы, а не создает их. Это не то будущее в фильме Терминатора, когда наступила ядерная война, а это другое, когда решается проблема перемещения людей в городах, когда решается проблема доставки грузов на далекие расстояния, быстро. Мне нравится делиться таким будущим. Я буду продолжать это делать. Меня сложно остановить. Хочу добавить пару слов. Я желаю всем прорыва не только в бизнесе, но в ваших желаниях, в стремлении поменять себя, совершенствовать себя, стремление что-то делать для других. Тогда все получится. Мы вместе можем изменить этот мир к лучшему. Имея в руках машину времени, чем является AdvoHunter, можно творить чудеса. Надо помнить об этом. И надо это использовать во благо других людей. И все у нас получится. До встречи. Иван Самусеевич специально для AdvoHunter.